Может быть, в принципе, вот такие... ой ой ой ой ой ой ой ой ой Может и что-то, что-то выйдет из этого путное. Бля. Доставай, ну что-то как... Бля. Что-то как черепаха-то пешочком еще идет. Бери пример с Ротраша. Фу, блин. Фу, блин. <связывая> а, ничего больше ой ну, ничего ляжка опухнет больше будет сейчас модно но ты исполняешь свой гражданский долг ага ага ага ага ага, ага. <связывая> просто припечатался. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами GTA 5. Итак, э -э мы, короче, с вами... Ч Опа, что там, Клетус? Чё Клетус? Э -э клетус, Клетус, Клетус, Клетус. Клетус это у нас... Э -э мы с ним на ходу доходили. Патриция передаст тебе от меня пирог. Хорошо, что ты нашел такую чудесную женщину. Пирог. Пирог, Патриция. Так, ладно. Э -э да иди ты. Идешь ты. Идешь ты лесом. Так, окей. А -а -а, Давай-ка взглянем, что у нас тут, короче, Майкл, а -а -а, Франклин. Давай а -а -а, к Франклину перейдем, потому что мы в прошлый раз начали за Франклина, но. А -а -а, перешли все равно на Тревора. У Франклина целых три, короче, задания. Вот. Так что Now, мы посмотрим. Я уже пьян, но еще сильнее напиться не могу. Uh, так, пьян, пьян, как Форту Ну, вроде не так уж и сильно пьян, вроде как бы ходит, стоит на ногах. Так, uh, uh, парашют, П парашют. Тачки для слабаков гоняем на байках у каналов. Весь пуче сегодня вечером. О, кстати, на мотоциклах у нас гонок еще не было. Можно будет замутить, попробовать. А как раз сейчас на мотике, как взглянем, есть ли у нас. Uh, где-то, вот, гонка есть Есть гонка, короче, давай сюда отправимся Потом А потом уже по заданиям пойдем Ну, погнали На мотоциклах мы еще не гоняли И, блин, у меня вот интересно вот сколько еще будет длиться игра Потому что, ну, реально такая длинная Длинная, да, игра Вот в прошлой серии бомбануло меня с этих э, полетов на самолетах. Просто теперь я вообще ненавижу, ненавижу полеты. Так что готовьтесь, когда будут еще миссии с полетами на самолетах, на вертолетах, готовьтесь к мощной бомбежке. Потому что это просто настоящая дичь. Сейчас мы сгоняем гонку, короче, и потом пойдем по заданиям. А, должен быть, по-моему, Лестер, да, у нас? Вроде как мы в прошлой серии смотрели, что там есть на карте, вроде как... И кто? Алло, кто это? Аманда. Аманда де Санта. Мы встречались у меня дома. А, ну да, черт, где вы? Слушайте, я знаю, что вы мой муж и Тревор Филлипс. Не знаю, что уж там случилось, но могу предположить. Творится нечто странное. Он в порядке? Не сказать, что в порядке, но, по крайней мере, он жив. Позвоните ему, он обрадуется. Я не хочу с ним разговаривать. Мне просто нужно знать, что он жив. Спасибо. Не говорите ему про мой звонок. Ладно. Но без семьи ему туго. Так, понятно, так. А... Все-таки, все-таки, жена, короче, все-таки получается тревожится, о а нашей Майкле, хоть и, хоть и, как бы, скрывает это. Так что есть, короче, вариант, что возможно они соединятся. Не все потеряно, как говорится. Итак, посмотрим. Эти, смотри, у нас, короче, на спортбайках, а я тут на таком. Посмотрим. Удрали-то жестко. Жестко удрали вообще просто. Так, ладно. О, мне их не догнать будет. Вообще жестко. И где мне байк такой достать, который так вот гоняет? Кто скажет мне? Ну, попробуем, короче, если не получится, то хрен с ним, да? То хрен с ним. Потому что мне их э, по-любому на этом не догнать. Так, одного. Ну, одного обогнали. Может быть, в принципе, вот такие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это жесть, конечно. <с Все> Это, конечно, жесть. Да, ты сядешь или нет? Что то с маску снял? Так. Даже с этой, со спецспособностью, короче, мы не смогли вырулить. Просто не получилось. Просто не получилось вырулить. Ну да, это те, это, не машина, это те не машина. Да, на такой мотопедке, короче, далеко не уедешь. Надо искать спортивный байк, и тогда пробовать. А пока что... Пока что Пока что все летит к чертям Короче все гонки летят к чертям Короче я думаю сейчас Сейчас просрем э -э И попробуем вот эту же гонку Когда уже у нас будет спортивный байк Вот Зацикливаться на ней не будем Сильно уж так. Вот. Ну, хоть не последний, хоть не последний. Да. На этом точно далеко не уедешь, байки. Он даже с сп вас спецспособности не поворачивает. Вообще. Поэтому. Поэтому херня. Поэтому все херня. Второй круг. Еще и два круга. Пипец. Там первых мне уже не догнать вообще. Они там улетели там далеко вперед. Ой, я еще и пропустил, короче, поворот. Понятно, короче, ладно. Хрен с ним. Понятно. Куда у меня байк вообще улетел? <ä> я без понятий просто. Вот смотри, здесь есть вот спортивный байк. Уйди. Франкен вышел из гонки. Ну-ка, давай повторим. Сейчас, если будет э, на старом байке, на моем, то... А нет, смотри, вот на другом. Ну давай, давай, давай попробуем. Ладно. Он говорил, давай на этом попробуем. Он по моему поскоростнее чем Чем мой Так так Хорош Хорош Вот это уже радует Окей Так в эти повороты Тоже нормуль вошел посмотрим может и получится выиграть может и что-то что-то выйдет из этого путная оставай ну что-то как кара бля что-то как черепаха это пешочком еще идет бери пример с рот раша там упал и сразу побежал, встал и сразу, сразу побежал к мотоциклу. Бегом, а не вот так вот, пешочком. И ты, блин, пешочком такой, добавь-ка. Так, ладно, двоих обогнали. Двоих обогнали, короче, уже на наверстали немножко. Сейчас попробуем... У нас есть еще второй круг в запасе. Поэтому. Поэтому пробуем. Да, хорошо. Есть шанс. Есть шанс. Фу, блин. Фу, блин. Получилось. Хорошо. Резкий поворот вот этот в конце, это просто жесть Это просто жесть Так, окей, здесь Отличненько Отличненько Хорошо Боюсь этих Скоростей бешеных на Мотопедке Потому что, блин, хрен знает, вырулишь ты или нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Окей. Нет, нет, нет, нет, нет. Так, хорош. Едем, едем, едем. Едем, едем. Так, так, так, так. Обрулил, обрулил, обрулил. Едем. Едем. О, хорошо, шикарно, прекрасно, отлично. опа па па па па па па па па Хорошо! Фу, писался в поворот. Отлично! Отлично! Так, так, так, так. Не! Не сбиваемся с концентрации. И все получится! Так, сейчас, по-моему, будет где-то... Мы приближаемся к финишу, сейчас должен быть где-то поворот резкий. Так, не тратим. Не тратим. Вот он, вот он, по-моему, да? Финишный поворот прямой. Так, так, так. Хорошо. Вс шикарно, отлично. Получилось. Есть, есть. Первое место. Первое место. Ну, в принципе, неплохое начало. Они только мне поцелуй, по поцелуйчики шлют, короче, эти воздушные. А, ничего больше. Ой. Ну ничего, Лешка опухнет, больше будет. Сейчас модно. Так, окей. Что у нас там по заданиям? У нас есть Лестер. Убийство. Окей. Есть э, чудаки и незнакомцы Окей Ну, Лестер ближе, так что поехали к Лестеру А там уже посмотрим Там уже видно будет Там уже посмотрим, поглядим Если честно, я думал, что на мотоциклах у нас... Да что ты! Хао, что происходит? Ты выигрываешь все подряд, вот что. Может, ты друг Гим дашь победить? Ты ведь сам меня подначивал. Да, и теперь об этом жалею. Нет, серьезно, ты реально меня поразил. Ну, еще увидимся. Короче, это... Сказал... Ну нахер тебя Ты всех выигрываешь, так что иди, иди нахер. Ты, ты, изгнан из из изгонок. Я так это понял, да? Жесть. Так, стой минутку. Все, погнали дальше, короче, звонок был. Звоночек, звоночек. Звоночек был, как всегда. Так, окей, продолжаем дальше. Едем мы куда мы? Мы едем убийство. Едем убивать. Посмотрим, что Лестер приготовил на этот раз. Ну, в принципе, убийства вот эти вот, они вроде как такие, не очень сложные задания, в принципе. Как бы проходились у нас на ура. Обычно. Посмотрим, что Лестер сейчас придумал. Ну, я думаю, с каждым разом, чем дальше, тем сложнее, я так предполагаю, да? Так, здесь бросим скорость. Хотя не факт, хотя не факт. Самое сложное это вот э, летание на самолетах. Ну no. и... <laughs> подумал после... Это посыл. я, кто на нас следующий? Энса Банелли. Мафиози, который стал застройщиком, угрозами он выбил в себе половину контракта в Лос-Сантосе. Вымогательствами, убийствами, механизмами с профсоюзами, все чем угодно. Ни один строитель в городе не получает достойную зарплаты, а Gold Coast Development на грани банкротства. Дай угадай, у тебя есть личный интерес в Gold Coast, так? Можно подумать, что ты уже этим занимался. Судя по мобильнику, Банели, сейчас э, он на стройплощадке в центре города. Будет сделано. Одна проблемка. Мой источник проболтался. Банели знает о покушении. Будь осторожен. И как следует, подготовься. С ним будет много бойцов. О! О! С ним будет много бойцов. Окей. Это уже интересно. Значит, берем тачку. На мотоцикле это уже не канает. Берем, короче. Touch you. Потому что если по мне будут стрелять Корпус машины хотя бы Немножко меня Спасет Хотя бы немножко меня прикроет Что-то Какая-то странная машина Да, что-то с ней не то Или, Мне кажется просто Что-то какая-то Ого, у нас проехал там. Мои любимки. Опа-опа-опа. Блин, я, я дотронулся-то слегка, а уже, смотри, бам бампер в салфетку помялся. Ой. Засмотрелся. Окей. Так, все, приехали. Успокоиться, твою мать На меня идет охота, а ты говоришь, чтоб я успокоился Я останусь у вертолета А вы, кретины, делайте свое дело О, мне надо, короче, подня... поднимитесь на крышу Ага Так, мне надо подняться на крышу, короче Пошел. ты Пошёл ты А, еще живой, смотри Теперь мертвый. Ну суки, кто еще хочет получить? Все, поехали. Так, хорош. Ой, ой, ой, ой, откуда, откуда, откуда? Готов. О, вижу с той стороны. Оббегает, оббегает. Хорошо. Так, погоди. Надо что-нибудь другое, что-нибудь поинтереснее взять. Вот это вот возьму. возьму. Так, сверху там стреляет. Есть еще, смотри, оббегает он еще. Ну, он на месте стоит. Хорошо. Так, кто там еще стреляет? Где-то где там видел? Выскаки э, это вылазил. Ну, высунься. Нет, не хочешь. Не хочешь, как хочешь. Ай. Ай. А, да, в смысле. И непонятно где. Непонятно откуда стреляют просто. Сейчас все пройдем. все пройдем. Сейчас все будет. Буньк. Буньк просто. Так поинтереснее как обычно да? так блин какая нахрен снайперская винтовка все погнали беги беги давай бах бах бах убил убил бах так, а я же покупал, по-моему, какой-то бронежилет, а где он? Патрончики. Так, надо добраться, короче, до крыши. До крыши надо добраться, сейчас идем. Сейчас все будет. Так, погоди. Откуда? Ты где? Ай, иди лесом. Иди лесом. Все идете лесом. Так. Где-то лифт должен быть. Ой, ёпта. В Кирасе прилетел такой. Да, хорошо. Бах. Business, Ваша контора закрывается, суки. Понятно, да? И все такие наверх поперлись. Тырки. Утырки, тырки, да твоянь. <смех> Че там, блеванул кто-то, рыгнул? Так, я вижу. Готов. А, нет, не готов. Не готов. Так. Отлично. Отлично, не будешь возбухать. Так, а аптечки нету, да? Ну, ладно. Поехали, короче, на лифте. Едем, едем, едем, едем, едем, едем, едем. Не думай, не думай. Не думай, на поехали. А, она прямиком, короче, на, наверное, на крышу, да. Я думал просто... Ну, почти прямиком на крышу. Я думал просто это... Надо на каждый этаж... <связывая> и, Пикасу, и просто Так, ладно Он здесь, мочи Получил в рожу просто Просто в рожу с калаша Это жестко. Это жестко. Так, кто здесь? Кто здесь? Готово Мне нужна аптечка Ага, вижу. Вижу тебя. Чипа-то ни одной аптечки просто. Либо броник хотя бы какой-нибудь. Готов. Там еще кто-то. Опа, готов! Готов, готов, готов, готов, да? Готово! Почти! Почти он готов! Да ёпта. Вот так хорошо. Хорошо зашло. Да, их тут очень много. Франкин, их тут очень много. Так, надо искать, не пропустить аптечку. Чё там, нужна подмога? Какая нахрен подмога? у Вас и так тут много. Подмога им нужна. У Вас и так тут дохерищи. И так тут дохерищи. Так. Так аптечки есть где готов патроны кончаются не вовремя всегда всегда не вовремя Давай перезарядись перезарядись я хочу аптечку Есть здесь аптечка у меня блин хп то почти них хирагуа осталось Ладно, окей. Едем дальше. Едем дальше, едем на следующий этаж. Я думаю, следующий этаж это крыша. Да? Я угадал? Не, не должно быть вот так вот долго. Да? Это крыша. А, ну почти крыша. Сейчас будет крыша. Сейчас будет крыша. Да что ты мне кабину-то показываешь? Я же хочу хоть посмотреть, что там. Это не мне кабину. Да представите же его, он же один он один как крепкий орешек как Джон Маклейн куда, куда, куда, куда куда? ликвидируйте цель готов так там сверху по-моему стрелял а, нет ликвидируйте цель, покиньте территорию э, любым способом, любым способом у меня парашют есть, я бы мог спрыгнуть так-то, готов Так, еще одного, короче Он, вон он там Все Хорошо Так, а мне парашют Парашют, вот он, парашют Отлично, сейчас полетим А вот еще один парашют Парашют это хорошо А парашюте Сейчас полетим Ну че Забабахаем Забабахаем парашют он с того бы еще спрыгнуть, да? А так он тоже сойдет. Ладно, полетели. И... Джеронимо! Скруглец! Все, ништяк. Парашют-то такой. Оп. О, мой гад! посмотри, какой он, чувак, крутой он на этом. На том, на том, на парашюте. Не, ой-е, oh yeah, oh yeah. Детка, да, ой-е, лап, ой-е, ой Вот так. Вот так. Дело сделано, но замес был охеренный. Знаю, подождем, пока все это рассосется, Фрэнклин, ты молочина. А то! А то! можно повторно этот парашют взять? А че нет? Сложил, утрамбовал бы, почему нет -то? Так, ладно, берем вот эту тачку и едем, короче, на незнакомцы, или как их там называют. Незнакомцы или как их там зовут? Так, э -э вот, вот они. И можно проехать. Да что ты будешь делать-то? Да, звонки задолбали, просто задолбали что-то. Звонят, звонят и звонят, звонят и звонят. Так, окей. Э -э едем, короче, к незнакомцам, да? Чем я не повернула? Почему ты не повернула? Не повернуло? Или не повернул ли Где-то, короче, на отшибе там эти незнакомцы. Надеюсь, это не тут опять чувак, короче, который с этими с инопланетянами, ну, которые типа поиски э, упавшего космического аппарата. Это а я, блин, опять что-нибудь пробалаболит, короче, и все, только зря ехали. Ничего и ничего выполнять не надо будет. Ой, а ч я? А ч я так подлетел? На камешек наехал? Нифига себе, камешек. Так, ну зато смотри, видал, я несколько раз уже врезался, и у меня только немножко бампер, короче, болтается. На самотачке. Даже не помята, Поэтому монстр кара это круть. Они мощные. Они тяжелые. Хре хреново пробиваемые. Чуть-чуть ну, капот даже здесь поцарапало. И чуть-чуть капот приподнялся. Открылся. Просто можно выйти и закрыть. Сама тачка... Вон, она даже не мнется, она просто не мнется почти Ну, единственный минус, короче, у этих тачек это управление Их бывает либо носит, либо я хрен знает что. Окей, все, приехал Я приехал, но с кем надо поговорить? Привет, мальчик. Гав. Что? Гав. Говоришь, на дереве застрял человек? Гав. Ему нужна моя помощь? Гав. Гав. И тебе как бы хочется его бросить, потому что он типа сволочь? Гав. Но ты исполняешь свой гражданский долг? Гав. Гав. Твою мать. Ну ладно, показывай. Гав. Гав. Гав. Гав. Следуй за собакой. Ладно, сейчас кого-нибудь спасем, так. Фессик. Все, у меня точно крыша поехала. Ага, ага. Что ты сказал? Он спрыгнул с вертолета? Ага, ага. У него парашют не раскрылся? Ага, ага, ага. Тебе жалко, что он врезался в дерево? Ага, ага, Нормально, это человеческое понятие, а твои мозги устроены иначе? Не верю, что сраная собака, мне и меня. Ага. Ага, чего? Погоди, oh, oh, oh. oh, oh. oh, это oh, про своих oh, сучек oh, или про моих? о гоу о о че то совсем, что то крыша едет Давай, сколько бежать-то? Давай уже показывай, где там человек нас висит, сидит На дереве там, или где он там Ты <свяк> <Hey, you свяк> <wasn't wrong, свяк> был прав, только глянь на этого придурка А, oh, ah, точно Ну че, чувак, выручай Эй, бро может, поможешь? Man, cool ass... Круто, у тебя пес, чувак. Какой пес? That dog, пес, который спас ass, твою шкуру. Dude, no idea, чувак, я без понятия, о чем ты сейчас the говоришь. The Что за херня? Алло! Не серьезно, can't... если у тебя будет минутка. Oh. Наверное, привиделась. Oh. Oh. Oh. Oh, вот это была жесть. Oh. Uh. Понимаешь, я торчу the не the... от аренарина, the... от власти. Прыжки с парашютом суровая штука. эй эй Если по дороге я соображу, что это значит быть живым, ну тогда давай добавим духовности и скажем, что у меня духовные искания. Черт, лучший способ прочистить мозги, чувак, это наложить штаны, летя навстречу неминуемой гибели. А что я за? Не, чувак. Я так и знал, что ты засышь. Ну давай. Это не опасно, вещи. На машине ездить куда опаснее Только в том случае, если на этой машине ты выезжаешь из самолета. Давай, идем. Следуйте за домиником. Так, что он придумал? Прикинь, да, собака, прикинь, привиделась. Так, придурок, что то придумал. А вот и мой пилот, сейчас выберемся из этого дерьма. Джеф, чувак, давай поживей в следующий раз. Вот, черт, не умею отказывать. Да, Френкник, ты реально не умеешь отказывать. Садитесь в вертолет. Я надеюсь, мне управлять вертолетом не надо будет сейчас. Залезай слева. Я хочу справа. Вот тебе гарнитура, чтобы держать связь с доминатором. И парашют, чтобы не разбиться. Все готовы? Давай же, второй раунд, запускай. Так, точно, приятель... Ээээ, ты точно в норме? Последний прыжок был сумасшедший до устрачки. Офигеть, да? Я рухнул как курс акций даткома в конце 2000-го. Как будто я кот, которого зашкерятник в окно выкинули. Только не говори, что ты надо срочно выложить эту хрень сеть. Прости, чувак резко, резко не смог удержать тебя в кадре. Я думал, ты запутался в стропах. Я слышал свой крик, но внутри я был холоден. Как лед. Я проникся моментом, я прозрел на несколько секунд. Мне все стало ясно. Понимаешь, о чем я? А потом ты врезался в дерево, вот дерьмо Я выбрал дерево или дерево выбрало меня? Ваш процесс, это важен процесс, а не результат, верно говорю, Джефф? Доминатор, ты доминатор По-моему, в прыжках с парашюта результат не последнее дело Ты какой курс прошел, а? А с перекатами у тебя как? Чего? У тебя тренировочный опыт есть? Я тебя придурка на дереве нашел, а теперь я здесь. Вот и все, что тебе нужно знать. Деснинг на зони. Прощай, Целка. Шучу, я тебя подстрахую, не парься. Это тебе не ракеты в космос запускать, хотя чем-то похоже. Это я образно выражаюсь. Как ты с той собакой? Я, кстати, не понял, что это было. Погоди, погоди, ты хочешь сказать, что ты не помнишь странную собаку? Ну вот опять. Меня прет от твоих закидонов, но мы должны быть на одной волне, братан. Стратегии и синергии чуешь? Как двойная спираль. Я чую, что сильно об этом пожалею. Вытащи тампон, братюня. Это как на велике прокатиться, только на скорости 150 км в час и башкой вниз. Ничего страшного, скажи же. По статистике безопаснее, чем мастурбация. Что за херня? Да, чувак, можно реально не схлопотать, если долго не мыть. Не понимаешь? Будет очень неприятно, поверь мне okay, <laughs> Ладно, хорош, гомой парни Достаточно дернуть за этот шнур, лучше это сделать до того, как печатаешься в землю То есть надо запомнить только одну вещь, и ты в этот раз умудрился ее забыть Смешно, посмотрим, кому будет смешно, когда у тебя попрёт изо всех щелей Же ставлю сотню, что она обосрется. Сто процентов я прыгну вторым и сниму эту шоколадную радугу на камеру <laughs> Ну и сволочи вы оба Видишь фонт у города? Это наш ДЗ Что? Драп зона Запоминает сокращение, чувак Ты систему проверил? Чувак, это я тоже не понимаю Ну систему ранец, твой грёбаный парашют, братюня Каждый скайдайвер проверяет свою систему Если что не так, сам виноват Погоди, ну и как это... я эту хрень... Хватит болтать. Надо настроиться на игру, сосредоточиться на цели. Подумай, гравитация отключиться, а потом включиться на полную, понимаешь? Ты будешь один на один со стихией. Победитель может быть только один. Какого черта я тут делаю? Так, и чё, Мне надо будет прыгать с парашюта просто и туда в гору. Я так понимаю? Ни хрена, он на, вертол... на вертушке так поднялся, да? Его не это... Не того. Выше самолетов. А, нет, он там еще самолет. Ну да, почти выше самолетов уже. Он что, хочет до космоса долететь или что? Ты типа на ракете? Что, сколько еще лететь? Или прыгать можно уже? А я городу потерял. А Она теперь все сливает. Ну давай уже прыгать, нет? Хватит уже лететь Давай прыгать Че, прыгаем? А теперь? А сейчас? идеальная братух, ты так и не сказал, как тебя зовут Франклин Джефф, это Франклин, Франклин, а это 3000 метров 3000 метров, прикинь Снимай липчик, скоро станешь мужиком Меня прям колбасит Ну зажжем Нажмите левый контур для прыжка. Все, полетели, ладно. Хорош, сиськи, мять полетели. Прыгните с паршютом в зону приземления. У -у, разгоняемся, разгоняемся. Приземляемся вон на ту вершину, там тебя уже ждут с простертыми ногами. Что? Достал уже твои половые метафоры. Байки? Про чертовы байки ты не говорил. С министром каждый день как день рождения. Так, ч ⁇ я? Я правильно? Я долечу, да? Я думаю, да, я, я думаю, долечу. Нормально все. Здесь ничего сложного, я так полагаю. Чтоб я сдох нахрен. Мы летим. Просто припечатался. Ладно, окей. Садитесь на байк. А, на велосипед написано. Байки. Блин, вел велик. Это ж хреново. Йо, ты куда, скорострел? Давай садний ход. Подожди меня. Хорош, он еще будет лететь так долго. Это пипец. Долго-долго ты будешь лететь. Я пока покатаюсь на великах. Нормально так печатался короче. А, приземлился, не? Эй, решил без стартануть. Ну где ты? Он приземлился? А, во, бежит, смотри. <с> Мой отпечаток там на камне. Давай, чувак, поехали. Обгоните домика. Домень... Обогна... Обогнать доминика Обязательно надо обогнать его. Об обязательно, да, обогнать надо его. Так, ну я не помню, я короче, да, я не помню как это. А, ну все. Как разгоняться, я понял. Опа. Чуть не упал. Давай, давай, давай, разгоняйся. Нам нужно его обогнать. Нам нужно его обогнать. А погоди, а на этом... Ой, Я хотел проверить спец... Э, Этого... Э, спец... Спецспособность, но что-то, короче... А, не работает. На великах это не работает, да? Ладно, допустим. Окей. Типа на великах это не работает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Он как будто задавил, он задавил, короче, какую-то эту Животину. Короче, я хрен знаю. На великах тоже неудобно управление. Самое удобное управление это на мотоциклах и на машине. На великой хачи. Готовься прыгать. В смысле? Давай, давай, давай. Сейчас... Воу, воу, воу, воу. Воу, воу. Че, я тебя обгоню. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я так нормально там разогнался, да? Дыра в дороге. Вернитесь на велосипед. Дыра в дороге, блин. в башке дыра. И как я теперь? Выбыл из гонки, блин. Я надеюсь, его не обязательно обогнать надо, потому что просто главное. А как прыгать? Вот это, это я попрыгнул? Ну давай, сейчас испробуем. Во, во, во, -во вот так. Так, ладно. Мы попробуем сейчас перепрыгнуть или что там. Oh, О, хорош. Хорош. Чем он там факью показывает? Sky, Трамплин. Оп! Хорошо. Чуть не перевернулся, но хорошо. Ну, бипец, -бип, все, в горку еле-еле. Франклин, давай, давай! Ты-то скорость-то переключи. Это, наверное, на последней скорости. Я с тяжко крутить педали. Опа. Опа. Ай. Киська. Да что ты на накатиком-то едешь? Франклин. Ты будешь это? Во. А чё ты не это, опять теперь не крутишь Педали ну, аллилуйя, закрутил педали Так, последний рывок, скоро финиш А, я не думал, что ты придешь, бро. Ты должен доверять горе. Доверять инструменту, а главное доверять самому себе. Если у тебя дрожат коленки, тебе конец. Да, да, ясно. Но если я буду тупо перед но порлом, по мне тоже что-то. Смотримся в броту, там будет урок номер дос. Индос, тресс, кватрос. Отлично. Оценка риска. Окей. Окей. Доступный парашютизм нам теперь доступен. Окей. А, на велике я так и не понял тоже как гонять. Он вроде вот разгоняется, видишь. И опять едет спокойно. Непонятно, короче, как это... Это прыжок. Ладно, окей. Окей, потом. Потом разберемся. Следующий раз. Ладно, продолжим уже следующей серии. Вот, пойдем, наверное, за кем, за кого, за... за, за, за, за, за, за, за. Ну, Тревор мы уже много раз играли. Давайте за Майкла, может, попробуем. Вот. Короче, посмотрим, там разберемся.